Вот такую маринованную рыбку мы сегодня приготовим. Эта рыба на самом деле, она отличается от любой другой, которую я ел до этого, которую я делал до этого. Вот я делала скумбриев, мариновала с луком, с уксусом, просто рыбка соленая, там семга, соль, сахар. Это совершенно другой продукт, очень-очень вкусно, всем рекомендую приготовить. Всем привет! Сегодня мы будем мариновать рыбу. Рыба у меня семга, такой небольшой кусочек, и такая рыба, мы ее определили, что это кефаль. Вот такая. Еще нам надо, значит, лук, морковь, здесь у меня соль, сахар, ложка столовая соли и ложка столовая сахара, перец черный горошком и какая-нибудь емкость банка, пластиковый контейнер. Ну, что-нибудь такое. Сейчас мы все порежем и начнем мариновать. Забыла сказать, здесь помимо рыбы, главный ингредиент это лимон. Значит так, рыбу я порезала вот такими небольшими кусочками. Я отделила уже это филе, кости я удалила, шкурку оставила, чешуи нет. Вы можете использовать киту, вы можете использовать горбушу. Вы можете использовать форель, в общем, любую такую вот рыбу, которую, ой, которую мы маринуем. Так, морковь я потерла на терке. Можете порезать соломкой как хотите. Луковица у меня большая, поэтому у меня четвертинки, можете кольцами, как нравится. Ну и половиночки лимона. Значит, берем емкость. На дно укладываем лук. Так, сейчас я что-то подстелю. На дно укладываем лук, морковь. Если вы этот рецепт в общем то и на атаке можно использовать если вы просто морковь будете отодвигать и не есть она конечно придает такую определенную пикантность этой рыбе и укладываем рыбу одним слоем вот так плотненько так теперь перец горошком а еще сюда знаете что забыла лавровый лист сейчас ну так листик я поломаю лаврушечки туда. Ну и так вот несколько штук перца. И присыпаем смесью соли и сахара. Вот так. И бросаем туда лимон. Все это так плотненько. Знаете. И все, и повторяем. Все то же самое. Ну и все, последний слой рыбы. Я ее посолю, брошу сюда приправы и сверху уже положу остатки лимона, моркови и лука. Ну вообще последний слой, в общем-то должен быть овощной. И я сейчас еще порежу лимон и добавлю еще лимон. Вот такая банка у меня получилась. Теперь мы накрываем это крышкой. И ну, буквально часа 3 она у меня будет стоять на столе. Периодически я эту банку буду встряхивать, переворачивать, перемешивать. И на часов 12-15 я отправлю в холодильник. И, в общем-то, рыба готова. Будем пробовать. Итак, прошли, в общем-то, сутки. То есть у меня часа два она простояла просто на столе на кухне. И потом я убрала в холодильник. То есть периодически я переворачивала, так, подтряхивала. В общем, вот такая рыбка получилась. Сейчас будем пробовать. Это очень вкусно, поверьте мне. Это отличается от того, что мы делали до этого. Просто солили соль, сахар. Есть замаринованная скумбрия в уксусе с луком. Это совершенно потрясающая рыба. Очень вкусно, очень вкусные и овощи, и сама рыба. Поэтому я рекомендую всем приготовить. Она подойдет даже на атаку, напомню. То есть вы можете ее ну, отодвинуть морковь, и вполне себе такой легкий перекус. Всем приятного аппетита. Всем пока.